Привет, народ! Вещает Антон! Сегодня у нас будет очень крутой выпуск, посвященный невероятным транспортам, среди которых много интересного. Но ну и ролик получился ни много ни мало, а целых 20 минут. Поэтому рекомендую запасаться вкусняшками и присаживаться поудобнее. Также не забывайте, у нас в конце видео конкурс на 1000 рублей. Любой из вас может забрать ее бесплатно. Ну и кликайте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Не буду сильно затягивать и приступаем к самому интересному.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 ух ну вы просто гляньте на эту красоту это что-то типа джетпака только управление производится при помощи рук вы только вдумайтесь уже сейчас люди могут летать О да, детка я кайфую честно у меня радости выше крыши ведь вот оно будущее при мощи этого джетпака вы можете летать на большие расстояния совсем как в игре gta когда я был еще совсем малым я часто любил в этой игре летать на джетпаке и вот уже сейчас есть возможность полетать в реальной жизни просто бомба супермен уже нервно курит в сторонке ведь еще немножко и мы сможем свободно летать так как и он черный рыцарь так переводится название этого железного коня самокат имеет два мотора мощностью до 20 киловатт вы можете себе это представить суммарная пиковая мощность на полном приводе 40 киловатт максимальная скорость до 115 километров в час помню я как летом гонщики на этих маленьких бздюльках гоняли по парку и меня пугали а будь они на таком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 Не знаю, с какой мощностью там дуют эти вертушки, но делают это они чертовски круто и сильно. Ставьте лайк, если хотели бы разок прокатиться на подобном чуде света. Лично мне хочется безумно. Эй, ребятули, ну что, готовы ощутить себя настоящими героями? Да? Ну тогда погнали! И первым у нас на очереди просто максимально футуристический ховербайк. Глядя на такую штукенцию, просто офигеваешь. Если бы я увидел такую хрень в городе, я подумал, что какой-то Супермен пролетел. А, и да, этот ховербайк скоро попадет в автопарк и полиции Дубая. Хм, ну вот оно будущее. Правда, немножко непонятно, что по безопасности. Просто если кого-то намотает на эти пропеллеры, мало не покажется. Врум, идем далее.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Коля Кот. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!